Когда вы смотрите, все ваше существо издевается через глаза. Когда вы идете, то вы проявляетесь полностью. Вынимаете язык у тела, и вы узнаете людей. Пробуждение — это чудо. Ум — это литургия, беспроводный сон. Даже если вы водорствуете, ум не позволяет вам быть пробужденным. Вы живете под гипнозом, живете как сомнагл. Все, что вы делаете —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 Если вы смотрите с любовью, то главным чувством в вашем сознании будет то, как сделать что-нибудь, чтобы сделать этого человека счастливым. В любви важен другой. в и важен вожделении важны вы сами. В вожделении вы собираетесь пожертвовать другим для себя, в любви вы собираетесь пожертвовать собой. В вожделении другой инструмент для вашего усложбения. В любви вы – инструмент для другого. Любовь – это самоотвечение, вожделение – агрессия, любовь – отдача, вожделение – получения.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 Любовь для тех, кто готов на риск, кто не страшится потерять комфорт. Любовь — это не безопасно. Любовь — это источник, открывающийся внутри вас, и он не нуждается в доказательствах традиций и в подтверждении авторитета. И если вы любите, то сами становитесь свидетельством Бога, посланием Высшего, откровением Неба. Мудрость — плод озарения. Помните, что мудрость всегда распинают на кресте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 Поэтому не идите медленно, будьте усердны, выкладывайтесь, работайте на все сто процентов, чтобы вы могли восстать настолько, что отбросите все усилия, Или лежа на земле вы станете осознающими реальность, которая всегда с вами. Но не путайте это с усталостью от безделья, мечтаний, лени и надежд. Если вы идете по пути к Богу, то не стойте на пути Бога, не мешайте ему идти к вам.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 Яго никогда не встречается на пути эгоистичного человека. Дело в том, что остальные утратили яго, как только он его утратил. Он не может видеть яго у других. Запомните самое главное — через что бы вы ни проходили, всегда старайтесь найти причину в себе. Не беспокойтесь, что другие эгоистичны. Если они таковы, их собственное яго накажет их достаточными. Когда вы видите, что кто-то эгоистичен, немедленно обратитесь внутрь, закройте глаза.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 Учитель можем говорить многие годы, и вы будете открывать все новое и новое, будете вдохновляться и будете взволнованы. Любовь делает все новое. Любовь никогда не становится бревной. Любовь не накапливает прошлое. Если вы слушаете через ум, то скоро почувствуете тяжесть, усталость, вдохновение уйдет, новое закроется для вас. Ум слишком стар для нового, ибо накопил слишком много прошлого. Теорий, дом, формул, несчастья, сравнений. Ум всегда скучает и всегда отягощен.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 отстранившийся от всех доктрин, догм, верований. Ему нечего доказывать, он ничего не решает заранее, у него нет навязчивых идей, он не накапливает знаний. Он свеж, девственным невинный. И поэтому он никогда не разочаровывается, он просто открыт, чуток, он впитывает реальность конгубка. Именно в этом состоит медитация. Медитация — это отбрасывание ума, всего хлама, который хранится в нем, доктриной, формулой, теорией реальности, чтобы сама реальность могла проникнуть в вас.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 и вы являетесь частью его лучей. На самом деле кожа не является верхним слоем. Ваш внешний слой распространяется повсюду. Он включает в себя даже солнце, атмосферу, из которой вы вдыхаете воздух и в которую вы выдыхаете. У тела нет границ. Или иначе говоря, граница Вселенной является границей вашего тела. В вас вовлечена Вселенная. Вы вовлечены во Вселенную. Поэтому ваше тело не является просто вашим. Оно — целое Вселенное. И вы пребываете в этой Вселенной.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 Осуждение рождает стремление оправдать. Проэкспериментируйте. Попробуйте обвинить любого человека в том, что он недостаточно четкий, любящий, заботливый, мудрый и так далее. Человек начнет оправдываться и будет чувствовать себя виноватым. Вы как будто бы говорите «ты не идеал, и в этом твоя вина». Но человек никогда не станет идеалом. Он всегда плетется ним, всегда будет промежуток, ибо идеал невозможен, а благодаря морали он становится еще более невозможен.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 Радуйтесь целостности жизни, дню и ночь, вдоху и выдоху, счастью и страданиям. Это путь мудрости. Получать удовольствие и от того и от другого, не выбирая. Принимайте все, что выпало Станьте невымирающим. Наслаждайтесь и страданиями и счастья. Безвыборность станет блаженством. Блаженство является качеством, которое вы можете привнести во что угодно, даже в страдания. Страдания будут случаться с вами, но не будут затрагивать вас.